Доброго дня! Мы видели, что вы рассчитываетесь с карткой Gold Carbon. Скажите, пожалуйста, почему вы выбрали сам эту картку? В первую очередь, я оформлял карту из скидки, которую предоставляет Unicredit Bank, то есть 6%, да, которые возвращаются на карту после заправки на воге. Ну и плюс дополнительно кэшбэк в размере там, 4% метра, ну, в супермаркетах, которым я пользуюсь постоянно. Но Мне удобно взагале и экономия и у меня є неешье зарплатная карта в этом банку так что мне это очень удобно ну насправді цю карту мені прорекламував б порадив мій товариш який користується цією картою він повідомив що на цю карту при розрахунку на АЗС будь-яких повертається кешбек в розмірі 3%, а безпосередньо на цій заправці де ми зараз знаходимося 6%. Саме тому я выбрал эту карту. Знаю, банк, это Юникредит, я без сомнений ее оформил и теперь користуюсь. А Какой максимальный кешбек за месяц вам удалось отримать? Сколько, приблизно, вы уже защадили? Ну, рахувати на самом деле, просто, тому що я користуюся клиент-банком, который позволяет онлайн слідкувати за моим рахунком. Користуюся картою зовсім небагато, два тижні, але якраз вчора мені було повернути кешбек, я зайшов в клієнтбанк і побачив ту суму, яку, я зміг, яку мені повернули. Вона складала 135 гривень. Тобто це за два тижні мені повернулася така, як би так сказати, винагорода. В середньому на топливо близько 1500 гривень в місяць, і повернується близько 80 гривень обратно. А чи знаєте ви, що нашому проекту сьогодні виповнюється два роки? Що ви нам можете побажати? банку я бажаю процветание, потому что они нам экономят гроши, <laughs> это очень важливо. чтобы якісь какие-то новинки нам робили. очень дуже. Мне очень нравится ваш проект, желаю вам развиваться в том же направлении и расширять сеть своих партнеров для включения кэшбэка в других магазинах Киева, Украины. Я бажаю вам развитку. Наряду с дающей мережей, которая сделает кешбек на эту карту и расширение этой мережі. это позволит вам, збільшити кількість клієнтів, клиентов, лояльник до вашего бренда, лояльник до этого продукту безусловно. Успіхів вам у дальнейшей работе. Спасибо вам большое.